Дорога захара, у нас годы, открыт, я не вижу, открыт, собой, как бы, зафиг, зафиг, зафиг, зафиг. Открыт, открыт, зафиг, зафиг, Буду даровать захламленным Бутын танасы азап чекали. У, хайрам амма Дарит халлах нам, вища нам, кулге сакин, жаллах нам, очков нам, слах нам, халлах нам, в тюрьме я пасся, дарит Я паслен, кир болем, даросию, джемеркия. Я ходишь, кир харикем. Я хари, а чир харикем. Мы вдвоем, улем памем. Я не могу, Киндриани, Кузин, я